Хорошо, Супербак, твои выходные будут супер спокойными. Да, ты прав, Атрикс. Как всегда. Супербаг звучит не очень, я изменю свои имя. Тики, трансформация.